Скажу честно, выпуск такой камеры ⁇ это ход довольно рискованный для производителя. Ну да, понимаем, что годами Никон производил камеры потребительского класса с кроп-матрицами, но ну а с приходом без зеркальных времен на самом деле долго гадало, нужно ли это вообще рынку, ведь есть, в конце концов, уже на рынке crop и других производителей, например, Canon, Sony, Fujifilm, в которых, правда, стоят на самом деле немного другие матрицы. К тому же, новости недавнего времени сильно ускорили нашу жизнь, потому что, например, смыло за борт фотоподразделения Olympus, который ведь на самом деле собаку съел на мелкоматричных камерах, а телефоны на самом деле и не думают останавливаться в своем развитии, так что если и смотреть сегодня на камеру, то на нее надо смотреть сразу под тремя углами, то есть цены, функциональности и коммуникационных возможностей, которые должны, давайте признаемся честно, неплохо так сочетаться. Но прежде чем я расскажу вам, собственно, о камере, я приглашу вас в нашу фотосекту. Это сообщество фотографов и для фотографов, в котором не только рассказывают о различных секретах фотосъемки, обсуждают их, но также делятся ценными советами по развитию для настоящих фотолюбителей и, возможно, даже фотопрофессионалов. И на лето у нас на самом деле запланирована целая серия бесплатных уроков и интенсивов, которые ты просто не имеешь права пропустить. Поэтому заходи и подписывайся в Telegram, в соцсетях, тебя уже на самом деле ждут. Вход на наши образовательные мероприятия будет полностью бесплатным, но только для своих. Я не сомневаюсь, что вы успели уже посмотреть ряд обзоров и тестов этой камеры, прежде чем добрались собственно до моего, поэтому я не буду вам перечислять сотни страниц мануала, который уже весь есть в гугле, на самом деле ну, не дети же в конце концов, я же расскажу вам о своем опыте работы с этой камерой. Первое впечатление на самом деле связано с формой и дизайном, и здесь на самом деле все круто. Я конечно не сторонник рассказывать о стиле камеры, но первой сильной стороной, сильной чертой этой камеры является именно ее бренд, а значит высокое качество. И вот здесь я... Как настоящий Nikonist могу вас заверить, что за все время работы на этой системе у меня ни разу не сломалась ни одна камера, хотя покупал я их на самом деле не очень белые и, как правило, соответственно, без гарантии де-факто, ровно так же, как и на самом деле большая половина нашей страны. С другой стороны, как человек, плотно снимающий на кроп, не могу не позавидовать владельцам, поскольку мой рабочий Nikon D7000 имеет ровно такого же размера, матрицу но при этом примерно в три раза больше ну толще шире крупнее главное дело он в два раза тяжелее хотя на самом деле экран в нем не откидной и такого же размера и кстати не сенсорный но при этом вот эта малютка хорошо сидит в руке и идеально подходит для таких направлений как например стрит фотографии то есть то чем мы занимаемся в отпуске например ну а сам корпус здесь композитный и на самом деле весьма крепкий если производитель еще объявит на нее специальную линейку светосильных объективов, я имею в виду кроп-объективы, это будет огромным плюсом. Но и не будем забывать, кстати, о продукцию сторонних компаний, которые уже выпускали объективов весьма светосильных уже под кроп-матрицы, которые достаточно просто пересчитать под этот байонет. То есть, ну понимаете, да, отвинтить один байонет и поставить другой для того, чтобы работал автофокус и прочее, прочее. прочее. Органов управления эта камера здесь вполне хватает для обычного любителя. Традиционные две клавиши на передней панели полностью настраиваются. Есть а, также клавиши на верхней панели, а, клавиша записи, клавиши экспо-коррекции, а, клавиши чувствительности. Они дополняют функциональность этой камеры и добавляют вам удобства съемки. Это вообще очень здорово. Более того, для настоящего никаниста эта камера не требует привычки, потому что все клавиши расположены логично, ну, просто чуть-чуть немножко передвинутые, потому что корпус на самом деле поменьше. И явно, кстати, видно, что она ориентирована не на совсем начинающего, но на продвинутого любителя. Здесь производитель априори уже определил, что любители сейчас вообще камер не покупают и пользуются мобильными телефонами. Это, кстати, видно и по стилям картинки, потому что, например, одного монохрома здесь несколько видов, в том числе с наложением различных цветных фильтров. По вашему вкусу, естественно. С другой стороны, есть некоторые элементы управления, с которыми, например, я не совсем согласен. Если вот к сенсорным кнопкам на экране еще привыкнуть можно, то отсутствие возможности выбора точки по сенсорному экрану при визировании через видоискатель на самом деле немного странно. И кстати, сам видоискатель отдельно порадовал. естественно, Он, конечно, не такой классный, как в Z6 или в Z7, в полнокадровых, но его вполне достаточно для съемки, он большой и кадр очень здорово видно, и особенно его видно естественно, на солнце, когда у вас экран бликует, это естественно, логично, и вот видоискатель здесь очень хорошая опция, в принципе. И еще, производитель сразу сходу отделяет фото от видео, сделав переключение фото через специальный тумблер как раз рядом с основным диском, только если в режим видео при съемке вы можете нажать на кнопку спуска и сделать кадры в перерывы между кадрами самого видео то в режиме фото почему-то не включается клавиша старта видеозаписи это странно ну понятно что это не такая уж оперативная сверхзадача но клавиша вынесена отдельно, поэтому надо было бы ее как-то использовать, но на самом деле ее можно использовать как настраиваемую клавишу в режиме фото. Это круто. Зато раздельный стиль картинки для фото и видео это уже привычная штука для камер Nikon последних камер Nikon, хотя впервые эта штука появляется в камере потребительского класса. И к тому же можно добавлять, кстати, традиционно свои стили. А прямой закачкой с карты памяти. Это уже тоже, в общем-то, привычно для неконистов, которые этим пользуются, по-моему, лет 10, наверное. Тут довольно легко поставить тот же профиль Flat, например, на видео, то есть цветной Flat для того, чтобы работать с цветом. Ну а фото стилизовать, например, под монохром, чтобы прямо в черно-белом снимать. У вас видоискатель тоже будет черно-белый. И в разных режимах камера сама все будет менять, это очень удобно. Другое дело, что даже на выходе здесь у вас есть только 8 бит, зато компания принудительно в режиме видео по умолчанию включает Delighting, то есть дополнительно подсвечивает тени для того, чтобы снизить контраст изображения, что как раз и нужно нам, чтобы получить ровную картинку в профиле Flat. Это подходит очень здорово для цветокоров впоследствии, для того, чтобы как раз нужен вам контраст, чуть-чуть его накинуть, например. Электронные фильтры здесь также используют профили объективов. Естественно, объектив это производит Nikon для того, чтобы давить дифракцию, то есть повышать резкость изображения. И, естественно, вигнитирование, то есть вот это вот затемнение по краям, которые есть на ряде э, объективов, наверное, по крайней мере. То есть делается это прямо при съемке видео, это очень здорово. Ну а поскольку камера явно ориентирована на блогеров, Хочется, чтобы еще и на матрице была стабилизация изображения, однако ее добавили только в электронном виде. То есть, если вы будете снимать, вы будете выбирать либо компактная камера, либо более крупная, но с полнокадровой матрицей, более дорогая и со стабилизатором. И вот, кстати, очень странный вид селфи-экрана, когда он откидывается не в бок, а вниз. Ну, он, конечно, естественно, приемлем, но не очень функционален, например, при использовании на штативе или на селфи-палке. Или на штативе селфи-палкой, поскольку сверить картинку позади себя, позади своей головы в блогерском режиме очень сложно. К тому же и экран с некоторыми видами вот таких вот селфи-палок откидывается плохо. Также интересно ведет себя камера в режиме видео. Немного она его кропит от площади матрицы примерно там, с коэффициентом 11 12 во всех режимах кроме 1080 30 и ниже а также высокоскоростного 1080 120 что вообще как-то а, очень странно видеть потому что высокоскоростной вроде бы там скорость считывания быстрее но почему-то оно здесь идет полным кадром это кстати приятно. Где все отлажено идеально, так это во взаимодействии со смартфоном, поскольку камера один раз с ним склеивается и потом уже не оставляет его в покое. Ну естественно это можно отключить, но я не рекомендую этого делать, потому что Bluetooth, собственно не потребляет особой энергии, например, я после съемки, когда проводил свой первый фотоквест этого года, кстати, да, я возобновил фотоквесты в Москве, приходите обязательно. Все подробности будут по ссылкам под этим самым видео. А просто спустившись в метро и бросив камеру в сумку, в уличную сумку, не не фото рюкзак, а в уличную сумку, потому что она весьма компактная, я достал телефон, простучал камеру, которая, кстати, была в выключенном состоянии, и при этом камера, кстати, обратите внимание, она да, она находится на Bluetooth, она очень много энергии своей не потребляет, ну, точно так же, как ваши, например, смарт часы, да? Для перекачивания фотографий она при этом просыпается, то есть вы ее по Bluetooth пробили, она проснулась, включила Wi-Fi и, естественно, никакого ввода кодов, никакого сканирования QR-кодов для того, чтобы подключиться к камере. То есть вам не нужно ее вынимать из сумки, вы просто э, на телефоне нашли все фотографии, которые вам требуются. Другое дело, что в таком выключенном режиме она довольно долго подключается, ну где-то минуту проблемные это как бы в метро или нет я не знаю для меня проблемы не было то есть я сел нормально скачал подключился к бесплатному вай фаю собственно и запостил их в инстаграм это довольно таки такая простая банальная вещь для любого офисного сотрудника который ездит на метро крайне удобно и оперативно причем никаких глюков, никаких обрывов связи, кстати, и в управлении, удаленном управлении через SnapBridge камеры тоже довольно-таки функциональны, хотя доступ у нас есть к основным режимам. То есть мы не можем выбрать основной режим, но если, например, камера в ручном стоит, мы крутим выдержку диафрагму, баланс белого, баланс белого не знаю зачем, можем включить фото, видео видеозаписи и так далее, то есть если нам нужен именно блогерский режим, мы как раз можем свериться нашему телефону мобильному для того чтобы видеть уже полную картину и таким образом минимизируется вот этот вот недостаток с откидным экраном вниз и если в ритме города мы тоже привыкли заряжать свой телефон от пауэрбанка на бегу точно так же дело обстоит и с этим фотоаппаратом то есть если батарейка села во время съемки вы powerbank подоткнули к нему но вот что не очень хорошо, режим питания а, от Powerbank сюда не добавлен, то есть а, снимать с пауэрбанком вы сможете, но питаться камера от этого не будет. А, не знаю почему, наверное в более профессиональных моделях на самом деле это все будет. Мне кажется, что эта камера очень неплохой компромисс между удобными функциями, высоким качеством и на самом деле довольно таки невысокой, я имею в виду для Nikon довольно невысокой ценой. При этом понятно, что производитель не отдаст все и сразу. В конце концов, эта камера продолжает логику пятитысячной серии зеркалок. Ну а там, если вы помните, тоже были свои ограничения. И здесь, вот, к примеру, нет вшитой возможности управления внешними вспышками через Nikon CLS. Кто знает, что такое Nikon CLS, наверняка ценит именно за эту систему Nikon. Когда вы берете, там, допустим, вспышечку поднимаете на фотоаппарате, который умеет управлять этим, и берете, опять же, Системную вспышку Nikon, вот на которой написано Nicon на самом деле, или э, какую-то другую вспышку, которая тоже совместима с никоновской системой управления, и ее поджигаете оптическим лучом, полностью управляя ею с фотоаппарата, там, мощностью, TTL и так далее. И так далее. А, поэтому под различные студийные источники под внешние вспышки вам придется докупать синхронизаторы. Причем а, с... такая ситуация, как будто бы. Есть такое ощущение, как будто бы компания договорилась с китайскими производителями вроде того же Godex или Yone, которые впаривают своим покупателям исключительно свои синхронизаторы, не работающие с другими системными вспышками. А, если не знаете, вот в таких камерах для управления родной вспышкой вообще ничего не требуется, достаточно просто взять и настроить оба устройства. И эта технология даже не десятилетней давности, в то же время, кстати, здесь вот э, в этой камере есть э, порт для микрофона, что, безусловно, ценится блогерами, а также вшитый интерфейс там, того же таймлапса, мультиэкспозиции, не говоря уже о превосходной 14-битной матрице, которая очень слабо шумит, и по картинке я подозреваю, что это та же матрица, которую компания использует в камерах Nikon D7500 и Nikon D500. То есть явно от старших линеек. Поэтому с хорошими руками эта камера будет прекрасно совместима. Ну и любителям на самом деле тоже даст кучу возможностей для развития. Было бы только объективов побольше. Если этот обзор вам понравился, то ни за что не подписывайтесь. А то я еще вернусь и сделаю какой-нибудь э, другой такой же. И интересный ну естественно лайки тоже не ставьте зачем они мне а в остальном до новых встреч пока